Ну что же, мы сегодня разбираем, что такое шесть главных проблем человека, да? что это за шесть вредных привычек мозга, как они проявляются, почему они проявляются, как они э, изменяют нашу жизнь и почему я считаю их самыми главными, фундаментальными и считаю, что их нужно как можно скорее исправлять и исправлять в системе. Э, после этого мы с вами поговорим э, о том, в я расскажу про курс нейросчастья который посвящен, собственно, глубокой проработке системной всех этих а, проблем. И в конце я расскажу, как можно начать эту работу уже сегодня, как можно начать готовиться к курсу, как можно а, двигаться в направлении нейросчастья. Ну что же, э, я много раз рассказывал такую штуку, я много раз рассказывал такую штуку, что человек живет в своем мозге, а не в окружающем мире. Большинство из нас в это верят. Большинство из нас все-таки интуитивно кажется, что мы живем в окружающем мире, и мы пытаемся разрешать ситуации в окружающем мире, решать те проблемы, которые а, возникают вокруг нас, вместо того, чтобы выяснить, а как устроен наш мозг. Я вчера а, заинтересовался такой историей. Вот есть растение перстяка. И оно ядовитое. И во всех... Когда-то оно там в 16 по-моему, веке было включено в фармакопеи и использовалось как лечебное растение. Но из-за того, что было много случаев отравления, его оттуда через 100 лет убрали. А более поздние исследования показали, что в наперстянке содержатся алкалоиды, вещества растительного происхождения, которые очень сильно воздействуют на сердце. Но дозы, очень небольшое изменение дозы приводит к тому, что они изменяют то, как э, они оказывают воздействие на сердце. Но и поэтому ее э, самостоятельно невозможно практически назначить, невозможно э, выбрать дозировку, и все доктора говорят, что этого делать не нужно. Но когда-то оно использовалось как лекарственное растение. И удивительная штука, что у наперстянки, кроме воздействия на сердце, есть еще воздействие на мозг и на восприятие. Она меняет цвет восприятия человека. И вот, исследуя историю этого растения, я обнаружил, что, оказывается, последние два года своей жизни наш великий Ван Гог проходил лечение. Доктор лечил его наперстянкой. И... Последние два года жизни Ван Гога имеют особенность в смысле его полотен, в смысле цветов и красок, потому что на наперстянка меняет цвет. И когда исследователи наблюдают за тем, что изображено, и какое оно на самом деле, и какое оно на полотне, мы видим сильные отличия в цветах. И вот это очень интересная метафора для меня того, как человек живет в своем внутреннем мире. Ведь Ван Гог не думал, что это мир вокруг изменился, в смысле, или что, он, точнее, он не думал, что там наперстянка на него повлияла, и он так воспринимает. Да, он, он воспринимал, что мир такой. Он даже не замечал, может быть, что он изменился. И вот мы живем очень часто в этом состоянии. Наш мозг показывает наш мир таким, каким он его привык нам показывать. Например, если человек занимается живописью или фотографией, видеосъемкой, он учится и тренирует свой мозг ловить красивые кадры, наблюдать за цветами, цветами и видеть красоту окружающего мира. Если человек занимается предпринимательством, предприниматель это человек, который интересуется, как заставить вещи работать, да, как организовать все так, чтобы это получалось и случалось. Этот человек, везде сталкиваясь с разными вещами, в школе происходят какие-то изменения, где учится его ребенок, он решает эти вопросы и организует изменения, которые нужны. То есть то, как настроен наш мозг, приводит к тому, что мы по-разному видим мир, и если у нас есть позитивные какие-то привычки, они переносятся из одной сферы в другую. Но то же самое происходит с негативными привычками. Если у вас есть знакомые, которые... Ну, Знаете, есть люди, которые постоянно чем-то недовольны, и они культивируют в себе эту способность быть недовольным, их невозможно удовлетворить, невозможно построить такую среду, в которой они скажут «О, да, вот это классно», потому что их мозг заточен. Ну, есть профессии целые, это корректоры, люди, которые ищут ошибки в текстах, это аудиторы, которые проверяют наличие ошибок в документации и вообще в системе, которая построена. Этот способ смотреть на вещи формирует их мышление и изменяет то, как они воспринимают мир. Представьте себе человека, который во всем видит только ошибки. Его интересуют только ошибки. С ним очень неприятно общаться, и вы не захотите с ним строить близких личных отношений, если он все время обращает внимание только на это. И вот каждый из нас, сталкиваясь в окружающем мире с какими-то задачами, как Ван Гог думает, что вот мир так устроен. Но на самом деле я обнаружил за годы консультирования и ведения семинаров, что когда люди приходят ко мне на консультации, чаще всего это одна из шести базовых проблем. И эти проблемы находятся не в окружающем мире, а это способ настройки, который как бы привычка такая вредная, которую сформировал их мозг, которая начинает изменять их жизнь в самых разных сферах. Она меняет и финансы, и взаимоотношения, и здоровье. Да, потому что, например, ну, мы же говорим, плохая привычка, например, это курение. Но курение – это не плохая привычка, это вид зависимости. Плохая привычка – это зависимость вообще. То есть для того, чтобы быть зависимым от курения, у мозга должна быть привычка, что состояние меняются под воздействием чего-то внешнего. И в этом случае мы знаем, что у людей, у которых есть зависимости, часто они э, в несколько присутствуют зависимости, есть тенденция к этому. Да? То есть есть более базовый, более фундаментальный уровень. И чаще всего я обнаруживаю, что если мы меняем вот эту базовую фундаментальную привычку мозга, которая сформировалась, то у человека начинает меняться жизнь в очень большом спектре. Это затрагивает его взаимоотношения, здоровье, финансы, карьеру, его самочувствие. И моя идея состоит в том, что раз это всего шесть этих базовых проблем, то можно построить достаточно универсальный курс, который будет подходить большинству людей, и для большинства людей станет таким стартовым трамплином и квантовым скачком, и возможности, потому что большинство людей, если у нас эти внутренние проблемы, Давайте э, мы сделаем вот как. Те из вас, кто еще не был на этом курсе, те из вас, кто еще не читал и не знает название этих проблем, вот ваши предположения, какие это проблемы, то есть что такое может быть базовая проблема, которая встречается у большинства людей. Ведь тут возникает такая сложность, да, что мы думаем, что наши затруднения, наши жизненные ситуации уникальны. И в каком-то смысле это так. Но гораздо более уникальны наши таланты, наши особенности, наши какие-то красивые стороны. А вот эти вредные привычки и проблемы, которые порождают трудные ситуации, они очень универсальны. Я просто размышлял, какую можно метафору привести, но... Очень простой вариант – это когда человек неграмотно пишет. Да? Он пишет огромное количество слов неграмотно. Если мы будем пытаться справиться с каждым словом отдельно, исправить его, натренировать его по одному слову, писать правильно, это может занять всю жизнь и никогда не решит вопросы с правописанием. Если мы хотим решить этот вопрос системно, то мы понимаем, что нам нужно обучить человека фотографировать слова и запоминать, как они выглядят в тех языках, как русский, например, да, где написание и э, звучание их не очень связаны. Вот какие... Напишите в чат, какие у вас есть предположения, что это могут быть за базовые проблемы, что это могут быть такие э, самые универсальные общие внутренние ситуации, которые мозг формирует и потом начинает отыскивать их везде. Давайте э, я одну раскрою, да, например, мы начнем с плохого настроения. Вот, Татьяна пишет, самокопание. Привычка, э, самокопание, привычка постоянно погружаться внутрь себя и искать там какие-то неприятные, плохие моменты. Хорошее предположение. И я вас попрошу, Татьяна, сохранить негативное мышление, Наталья пишет, супер. Да, вот э, я вас попрошу сохранить ваши варианты, даже те, которые вы не записали, и запомнить их, и подумать, а какие из тех вариантов, которые я предложу, являю, они укладываются. Недовольство собой, низкая самооценка, неуверенность, долженствование, страхи, супер, супер, вы просто потрясающе разгадываете историю. Но давайте мы начнем с такого всеобщего, да, плохое настроение. У большинства людей есть сбои в настроении, люди не чувствуют себя постоянно так хорошо, как хотели бы. И для меня этот вопрос, знаете, какого цвета зебра, если снять с нее полоски. Потому что часть людей скажет, что полоски черные, а сама зебра белая. Часть людей скажет, что сама зебра черная, а полоски белые. И на самом деле это идеальная метафора того, что мы думаем про свое настроение, что мы думаем про свое состояние и как мы к нему относимся. Что я имею в виду? В большинстве случаев, когда мы двигаемся вперед и ставим какие-то цели, у нас есть благие намерения, красивые, интересные устремления, да, что нас сбивает с пути? Почему мы тормозим? Почему мы пропускаем день, неделю, месяц в движении? Ведь очень часто мы останавливаемся. И в большинстве случаев это будет вопрос сбоя в настроении. Изменяется наше состояние, изменяется наш настрой, и мы думаем, М -м, сегодня просто нет на это сил, сегодня просто нет на это ресурса, будет на следующей неделе, будет завтра, я приду в себя. И это еще ничего, потому что если мы думаем, что плохое настроение – это временный сбой, то все замечательно, потому что мы понимаем, что наше хорошее настроение является нашим естественным состоянием. Гораздо хуже, если люди думают, что их фоновое настроение – это плохое, а когда хорошо – это временное явление. Да, и история э, здесь вот в чем. Если мы возьмем и попытаемся управлять своим настроением, мы можем улучшить свое настроение кратковременно, разными приколами, разными трюками. Мы можем создать пиковое классное переживание. Но наша жизнь строится не из пиковых переживаний. Наша жизнь строится из того фона, из несущей э, частоты, если мы берем радиоэлектронику, да, из полотна, на котором художник пишет, в первую очередь. И вот это фоновое настроение... Чем оно выше, тем нам лучше. Потому что если у человека высокое фоновое настроение, любые неприятности, которые происходят, он их иначе совершенно трактует. Он их трактует как временные неприятности, и он разрешает их, не снижая уровень собственного счастья. Например, если в какой-то очень важный праздничный день происходит какая-то ерунда небольшая. Человек с высоким фоновым настроением может на секунду там оступиться, подумать, а, а придумать, как ее решить, и вернуться к своему хорошему фоновому настроению, потому что скажут, ну, сегодня же праздник, классно. Да, Когда мы влюблены, мы очень легко поддерживаем это состояние, проблемы же никуда не деваются, мы сталкиваемся с разными ситуациями и разрешаем их, но разрешаем их влюбленно, разрешаем их в этом приподнятом счастливом состоянии. И вот идея высокого фонового настроения, способности изменить Свой базовый уровень, к которому мы возвращаемся, когда не прикладываем никаких усилий, это очень простая идея. И здесь очень важно, что нам не нужно делать какие-то пики, нам не нужна эйфория, нам не нужен какой-то супер восторг. Потому что сегодня, двигаясь вперед, вы меняете чуть-чуть угол и направление, в котором вы идете, через несколько месяцев и тем более лет вы приходите в совершенно другую точку. И фоновое настроение, умение управлять своим состоянием, умение исправлять свое состояние и умение постоянно повышать его качество. Потому что я много говорю об этом, многие считают счастье, многие считают классное самочувствие неким финальным результатом, точкой, в которую нужно прийти. Но мы с вами поговорим, что это нет. так. самом деле вопрос а очень часто в том, в каком настроении мы двигаемся. Потому что если вы решили заработать деньги, если вы решили построить семью, если вы решили сделать какой-то проект, важно не только финальная точка, не, да, успех. Жизнь – это все-таки в частности про то, как мы двигаемся к этой цели, как мы проходим этот путь. Фоновое настроение, способность восстанавливать качество собственного состояния, способность наполнять секунды и минуты своей жизни приятными переживаниями является нашей важной способностью, потому что Фактически, настоящая валюта жизни – это секунды. И есть секунды наполненные, которые имеют значение, которые приятны, которые считаются. И есть те, которые пусты. И даже болезненные секунды считаются больше, чем те, которые пусты. Но, естественно, счастливые и настоящие – те, которые хочется вспоминать, которыми хочется делиться, а иногда хочется сохранить только для себя, являются вот этой вот функцией нашего фонового настроения. И если вопрос э, задать такой, сколько раз за последний месяц, например, вы были действительно безоговорочно, по-настоящему счастливы? Сколько времени это заняло? Если вам приходится вспоминать и думать об этом, это говорит о том, что имеет смысл начать трансформировать и работать вот это фоновое настроение, прорабатывать его, изменять его. И техники для этого, они... Собственно, связано с тем, что мы приучаем свой мозг, мы развиваем новую привычку мозга быть в улучшенном, хорошем настроении, из которого можно видеть больше возможностей, больше наслаждаться тем, что происходит, проще решать те сложные ситуации, которые будут возникать. Потому что я еще раз хочу сказать, что сложные ситуации в жизни возникают, и они возникают без всякого нашего участия. Жизнь подкидывает их, другие люди подкидывают их. Но большинство людей, которые не проработали внутренние проблемы своего мозга, не исправили эти вредные привычки. А ведь эти вредные привычки, они появились, в принципе, генетически, эволюционно. Потому что наши предки когда-то, им было выгодно чувствовать себя плохо. Если сидят два человека, и тут какой-то шорох. Один говорит, "О, это, наверное, медведь. Второй говорит, да не парься, мысли на какой медведь. Да, первый убегает, второй остается. Вот первый выживает чаще, когда он убегает. Поэтому эволюция и гены наши, они сохраняли трусость, агрессию, подозрительность, всякие неприятные переживания, потому что эти переживания так вот системно в жизни им помогали выживать чаще в дикой природе. Они не рассчитывали на то, что у нас будет горячая вода, и нашей главной проблемой будет скорость интернета и там, качество видео, которое есть, скорость оплаты и с какой скоростью приедет курьер. И это совершенно новый навык, это совершенно новая наша способность быть счастливыми, чувствовать себя по-настоящему хорошо, которая генетически не так, чтобы сильно запрограммирована. Когда э, классик нам говорит, человек рожден для счастья, генетически, биологический, это неправда, потому что наш мозг в пять раз активней э, реагирует на более неприятные э, переживания. да. Итак, не верим в результат. Это может быть причиной, безусловно, чувства собственной важности. Да, Екатерина, конечно, чувство собственной важности является чрезвычайно важным врагом на пути вперед. Итак, плохое настроение. Ключевым элементом является то, что нам нужно не просто хорошее настроение, нам нужен контроль над этим. Потому что здесь вопрос не того, что вы перенастроили и построили и один раз и навсегда, и все стало классно. Здесь вопрос, могу ли я развивать это, могу ли я это трансформировать и работать над этим. И наше второе внимание, наш мозг, как вы знаете, устроен и строится из нейромашин, из автоматизмов. Да, есть эти нейромашины, которые слушают наше имя и реагируют на это, но пока никто не произносит моего имени, она совершенно спокойна и не мешает мне думать или сосредоточиться, или даже спать. И наше первое внимание – это наши личностные устремления, это желание, а как я хочу построить свою жизнь, а какие есть интересные способы. И вот этот дисбаланс, который есть в современном обществе, самый главный да, – это непонимание того, что все наши концепции первого внимания, они могут быть прекрасны, но пока я не обучил свое второе внимание, свой мозг жить так, как я хочу, Каждый раз, когда я отвернусь, каждый раз, когда я устану, потрачу свое внимание и силы на что-то другое, мозг вернется к базовым настройкам. И наша с вами задача состоит в том, чтобы эти базовые настройки трансформировать, улучшить настроение и иметь возможность постоянно работать над этим и восстанавливать его. Потому что одно из важных качеств для человека – это способность восстанавливаться после кризисов, после трагедий, после травм, после болезней, после чего угодно. И это иногда требует и вызывает необходимость выкарабкиваться из снова не очень хороших состояний, которые возникли по каким-то внешним причинам. Но если у нас наработана вот эта лестница улучшения собственного фонового настроения, это становится реальной новой привычкой нейромашины, которая строит для нас другую жизнь. И эта новая жизнь будет где угодно, в той стране, где вы живете, в той профессии, в которой вы живете. В другой стране, с другими людьми, с другим видом деятельности. Скажите, понимаете ли вы, о чем я говорю, когда я говорю про фоновое настроение и про улучшение настроения, имеет ли это для вас смысл? Есть ли среди вас те, для кого эта проблема является частью вашей жизни, которую вы хотели бы исправить? И если вы посмотрите на нее, да, если у человека есть склонность к низкому фоновому настроению, если у него есть склонность проседать и находиться а, в мрачных состояниях, это меняет все. Это меняет его способность работать, вести переговоры, строить отношения. Это, очевидно, сказывается на его здоровье, это сказывается на большинстве сфер его жизни. Я просто хочу, чтобы вы сегодня по ходу семинара, а, я предлагаю такую игру. У вас же у всех есть реальные проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, да, вот ваши конкретные, которые вы хотели бы решить. И они специфические, они, ну, где-то уникальные, они важные для вас. И я приглашаю вас подумать вот о чем. Когда я буду предлагать эти шесть вредных привычек мозга, чтобы вы просканировали свою ситуацию и подумали, хм, это, скорее всего, вот эта вредная привычка мозга сформировала для меня вот эту проблему. Да, И если у вас такая охота удастся, я прошу вас, если это не очень интимно, если у вас есть такая возможность, написать в чат. Это очень интересно, когда вы вот так вот ставите, раскрываете преступление, да, обнаруживаете, вау, я думал, это устроено вот так, а на самом деле фундамент вот такой. Да, имеет случается, что проваливаюсь, и это сбивает с целей. Да, Вадим. И это очень обидно, потому что получается, что я саботирую свой собственный путь. И получается, что у меня есть вот это, то, что в психологии называют теневая сторона, которая там не дает мне развиваться. Но на самом деле это просто вредная привычка мозга к плохим мыслям, которая прокручивает их снова, снова и снова, и отсутствие привычки, фокусироваться на приятных воспоминаниях, на том, что я планирую, и настраивать качество собственного состояния. Супер, спасибо большое. Итак, следующее из шести проблем – это серьезность. Никто ее не написал еще ни разу, да, потому что мы рассматриваем серьезность как некое позитивное качество. И у нас даже есть специальные институты, которые распространяют эту болезнь по миру, называется высшее образование. Что такое серьезность? Серьезность для меня – это одна из э, таких самых важных историй, на самом деле. Это привычка, знаете, принимать все слишком близко к сердцу, делать проблемы большими неразрешимыми. То есть что такое серьезность? Это когда человек, сталкиваясь с ситуацией, считает, что и о ней можно думать только определенным образом. И она большая, важная и не терпит э, вариантов осмысления. Просто если вы когда-нибудь, просто если вы по поводу чего-то серьезного, даже не пытайтесь сейчас это решить, потому что мы с вами просто поссоримся. Тут надо заходить издалека и быть очень коварным, хитрым и изобретательным, чтобы человека из серьезности выманить. Но если вы сталкивались с мертвецки серьезными по какому-то поводу людьми, вы знаете, о чем идет речь. Там не просто проблема является огромной и ситуация является такой давлеющей над человеком, но еще не существует возможности, человек как будто бы в шорах живет на уровне мозга, и он не может посмотреть ни на какие варианты. Да, изобретательность, творчество лежат всегда за пределами серьезности. Мы не можем быть серьезным и творческим одновременно. Вот в один и тот же момент, по одному и тому же поводу. Потому что серьезность предполагает один способ думать и смотреть э, на мир. Ирина Орлова говорит: Моя, да, моя проблема. Да, мнительность, Елена. Что вы имеете в виду? Я аналитик, как же без серьезности ведь ответственность большая. Смотрите: серьезность и ответственность это совершенно разные вещи. Ответственность это супер внимательное отношение к делу и понимание того, какие перед вами ставки. Например, я очень много общался с врачами, с хирургами, с реаниматологами, потому что я из медицинской семьи, и я дежурил в отделениях во время практики. И это люди, которые очень часто не являются серьезными, но они являются ответственными, и я легко доверю им собственную жизнь и жизнь близких, если такая необходимость будет. Да, поэтому я предлагаю, вот ответственность и серьезность – это совершенно разные полюса. Серьезность подразумевает отношение к чему-то. Ответственность связана с поведением. Поведение реально, состояние субъективное. И серьезность влияет только на того человека, который ее испытывает. Всех остальных она затрагивает только из манеры его общения, его нетерпимости к каким-то способам обсуждения ситуации и так далее. Да? Вот идея очень-очень проста. Серьезность – это когда проблемы большие, и задача э, любого развития, задача взросления человека, задача коучинга, психотерапии, любого консультирования, духовного роста состоит в том, чтобы изменить масштаб, чтобы мы стали больше, а проблемы меньше. И если с вами такое происходило в какой-то сфере, вы, собственно, в этот момент перестаете относиться к этой ситуации серьезно, к ситуации, как неразрешимой или самой-самой важной, когда мы начинаем делать, всю жизнь строить вокруг того, что в данный момент э, является серьезным. Потому что, еще раз, серьезность делает текущую проблему главной, а это означает, что некие внутренние принципы теряются в этот момент, потому что такой человек как бы постоянно увлекается какими-то проблемами, сложностями, идеалами и э, танцует вокруг них. Следующее, что вызовет его серьезность, становится жизнеорганизующим принципом. Да, у этого человека нет единого красивого живого стержня, который является э, частью его развития и позволяет ему выстроить свою собственную жизнь так, как он ее видит и хочет, и считает э, ценным. И, в общем, серьезность, противоположность серьезности является не беззаботность, не дурашливость. Противоположностью серьезности является игра. И в этом году, по-моему, или в прошлом, киберспорт, игры компьютерные превысили по оборотам, насколько я понял, реальный спорт. У людей есть очень большая потребность в игре, и игра — это то, что освобождает нас из депрессии, из мрачности, и даже в таком суррогатном виде, как компьютерная игра, мы стремимся к ней. Что уж говорить про то, что мы можем сделать свою жизнь реально, но ну, более игровой. Ведь игра — это, подумайте, там есть ответственность. Если человек по-настоящему увлечен игрой, шахматы, например, там есть тотальная ответственность по поводу того, что будет происходить, там есть а, тотальная сфокусированность, мастерство. Это совершенно потрясающе. Мне мой друг недавно показывал видео, как а, в эти скоростные шахматы играет наш чемпион Мангус. Совершенно фантастическое состояние, совершенно завораживающее мастерство. Никто не может сказать, что он э, беззаботен, э, дурашлив и так далее. Но очевидно, что он получает невероятное удовольствие в этом процессе, и он посвящает всего себя этому. Меня освобождает творчество, пусть даже я это не умею, просто делаю. Маша, творчество нельзя не уметь. Там может быть какой-то уровень мастерства в воплощении, тот, который вас пока не устраивает, но творчество – это, по сути, отношение к чему-то, да, когда вы играете в это, когда вы выражаетесь, и когда вы решаете, что я буду посвящать себя, свои силы, инвестировать свое время и внимание в то, чтобы трансформировать мир каким-то особым образом. Поэтому, конечно же, вы умеете. Просто всегда есть варианты мастерства. Итак, серьезность. Чья это проблема? Кто из вас признается, что это ваша проблема и что она меняет? Потому что серьезные люди очень трудны во взаимоотношениях. У серьезных людей часто это отношение не дает возможности... О, супер, Татьяна, привет, смело. А, да, она не дает расти карьерно. Татьяна, может быть, это вообще Татьяновская, Ам, Наталья вот тоже вписалась, Людмила, супер. Да, она здоровье очень сильно трансформирует, потому что мы реагируем на все слишком сильно в этом состоянии, у нас нет возможности выдохнуть и освободиться, и отсюда рождается еще один элемент этих шести проблем – серьезность и спокойствие. Класс! Проблема. Да, э, это да, серьезность сковывает абсолютно, Ирина, спасибо большое. Действительно, серьезность нас сковывает, она парализует, она не дает нам возможности пульсировать и дышать, и с ней очень сильно сопряжена э, проблема, которая называется стресс и напряженность. Про стресс я понимаю, что уже сказано много-много всего, и это поле уже даже размыто, и нам рассказывают, что есть стресс вредный, есть стресс полезный, э, я хочу здесь поговорить про нашу привычку делать что-то с чрезвычайной напряженностью, с чрезвычайным выплеском сил. Потому что э, наша западная культура, Россия к ней относится в этой э, сфере очень сильно. Я, я как-то общался с мастером боевых искусств. Вот одна из вещей, одна из рисовок, которую мы обсуждали, да, он занимается японским фехтованием киндо, и он говорит... Когда западному человеку говорят «сосредоточься», «сфокусируйся», он делает обычного вот такое движение. У него приподнимается вся грудная клетка, и он как бы весь поднимается вверх. И те, кто использует терминологию «ци» или в японском «ки», вот этой энергии жизненной, они говорят, что в этот момент вся энергия поднимается наверх. И вы прекрасно знаете, что если вы пытаетесь сфокусироваться, сосредоточиться, начать делать что-то так вот очень... Да, у нас есть тенденция там, выпить кофе, собрать себя, и мы себя здесь перегружаем и перенапрягаем. И к вечеру мы можем обнаружить, что у нас устают мышцы лица, устает шея, устают плечи, если мы долго а, находимся в этом состоянии. Все тело как бы начинает напрягаться. И вот это состояние напряженности... Мы культивируем, потому что очень часто я слышал такие истории, когда после моих семинаров люди в компаниях идут по коридору, подходят их руководители говорят, почему ты такой довольный, у тебя еще очень много работы, ты как-то в последнее время расслабился, у нас очень сложный проект впереди. И это непонимание, это противопоставление... Способности расслабляться, способности переключаться в другое состояние, непонимание роли этого состояния в эффективности является, наверное, таким краеугольным камнем нашей цивилизации. Мы считаем, что нужно напрягаться особым образом, и если напрягаться как следует, то ты придешь к своей цели. Так, что вы пишете? Я всегда думал, что это хорошее качество вызывает доверие. Серьезность... Да, ну вот собственно, да, Людмила, вы говорите про серьезность, что это хорошее качество. Но еще раз, когда мы говорим про серьезность, как про внутренний процесс, как имидж, пожалуйста, правда это ценится большим количеством людей. Но для того, чтобы иметь имидж серьезного человека и быть действительно серьезным человеком, и серьезно относиться к чему-то, мне гораздо больше нравится ответственно относиться к вещам. Так что я беру на себя ответственность, я ее несу, я исполняю, и я корректирую свои действия так, чтобы получить максимальный результат. Серьезные люди, у них на это чаще всего нет ни сил, ни здоровья, ни задора. Да, вернемся к напряженности. И вот еще раз, это такой краеугольный камень нашей цивилизации, напряженность. Как напрячься так, что же, чтобы победить? И мы э, не берем в расчет, что если рука всегда напряжена, то это паралич. Если она все время расслабленная и вялая, это тоже паралич. Да, единственным вариантом пользоваться рукой является пульсация, способность напрягать ее и расслаблять ее. Это же касается всего нашего организма, это же касается всей нашей личности. Прикладывать усилия, расслабляться, восстанавливаться. И вот эта вот способность напрягаться и входить в это стрессовое состояние должна быть сбалансирована в личности расслаблением. Наталья, еще раз, вы сейчас задаете вопросы про серьезность. Друзья, у меня такая просьба. Когда вы пишите в чат, пожалуйста, пишите чуть подробнее, потому что пока я догадываюсь, о чем вы пишете, а через несколько предложений это будет уже очень сложно. А если это банковский сотрудник, вот как ответить на этот вопрос? Если банковский сотрудник несерьезен, вы имеете в виду, у меня есть большое количество знакомых банкиров, и с серьезными людьми я не общаюсь, потому что это неинтересно. Это люди чрезвычайно игривые, чрезвычайно умные, чрезвычайно гибкие и изобретательные. Если банковский сотрудник серьезен, то вам надо поменять банк, потому что он будет действовать тупо и напролом и, скорее всего, умрет от стресса в тот момент, когда ваши вклады прогорят. Вот что произойдет, если банковский сотрудник серьезен. Вы хотите иметь дело с людьми, которые несут ответственность за свои действия и изобретают новые классные способы. Потому что самый серьезный банк из всех, которые у нас есть, это Сбербанк. Я всегда обхожу его за квартал, просто чтобы не заразиться этим, этой аурой. Вот... Да, чаще говорят об ответственности, а не серьезности, как о ценном качестве. Абсолютно. То есть я бы не хотел, чтобы у меня работали серьезные сотрудники в команде. Да, я, бы, я хочу работать с людьми ответственными, а не серьезными. Вот честное слово. Я Еще раз, я понимаю, что это прямо такая провокативная тема а, про серьезность, потому что это столб нашей цивилизации, это основа. Но я бы хотел, а, у вас, наверное, будет запись этого вебинара, Переслушайте мое определение серьезности внутреннего процесса. Она очень дорого стоит для человека и часто является причиной изменений в здоровье, разрушения отношений, карьеры и возможностей э, людей в жизни. Потому что у вас есть ваше собственное, привычное, э, навязанное откуда-то, заимствованное э, определение этого, этой серьезности. И вы автоматически про нее э, как бы думаете, да? Я про это подумал, и я над этим работаю, и я вижу, что если мы убираем у человека серьезность, его результаты повышаются, они а понижаются чаще всего. Да, супер. Итак, э, стресс и напряженность. Понятно, если у нас есть склонность к стрессу, это рушит здоровье. Говорят, э, Институт здравоохранения США говорит, 80% всех обращений к доктору связаны с последствиями стресса. То есть наша нервная система, наше тело не было приспособлено, оно было приспособлено к тому, чтобы иметь дело с реальными опасностями. И когда есть реальная опасность, стресс является адекватным ответом на это. Да? То есть если я слышу шорох в кустах, здорово, чтобы у меня выделился адреналин, и я бы очень быстро убежал. Но когда я смотрю новости в Яндексе или э, смотрю какое-то кино, и у меня вырабатывается адреналин, и мне приходит смс и у меня вырабатывается адреналин. Понимаете, наш мозг был заточен под очень небольшое количество событий. Вспомните жизнь 25 лет назад. А представьте себе жизнь в деревне, жизнь вообще в природе лет 200-300 тысяч лет назад. Вот под эту спокойную жизнь был заточен человек. Для человеческого мозга смс звонок, фото в инстаграме, Любое, любая новость является таким же событием, как приближение хищника. Он не разделяет их, О, это виртуальные, а, а это реальные опасности. И, к сожалению, у нашего стресса есть такая особенность, что он складывается. У стресса нет границы. То есть, если происходит одно, второе и третье событие стрессовые, у нас нет такого, ой, я устал переживать. Надпочечники продолжают выделять адреналин и повышают вот эту напряженность и на физиологическом, и на физическом уровне. И способность по-настоящему благотворно расслабляться. Мне очень нравится вот эта история. Я рассказывал, как я общался со своим учителем. Он спецназовец из ЦРУ. Я говорю, слушай, тебе 76 лет. Ты такой прямо вот расслабленный, здоровый человек. Я просто редко таких встречаю. Как ты с такой стрессовой профессией дожил до такого возраста? Он говорит, ой, стресс не для меня, я очень... Слежу за собой, говорю, как не для тебя? Он говорит, понимаешь, это для тебя выглядит переговоры, когда на столе лежит оружие, как повод напрягаться. Любители напрягаются в такой ситуации. Профессионал в этот момент расслабляется, он успокаивает себя, контролирует качество собственного состояния, чтобы иметь справиться возможно, с возможностью ситуации. Потому что ставки действительно высоки. Любитель напрягается, профессионал расслабляется и ищет выход из ситуации. Вот об этом мы будем говорить. Причина сильных напряжений в теле, абсолютно. Итак, кто любит напрягаться? У кого напряженность и склонность к стрессу является одной из основных привычек, которую вы используете, скорее всего, вы используете ее как ресурс и считаете ее важной способностью своей, и считаете, что если вы расслаблены, то вы неэффективны и не знаете, как достигать результата без вот этого напряжения, без этой взвинченности, и вам не нравится это состояние, оно, ну, когда, когда а, у вас нет к нему доступа, вы чувствуете, что у вас как будто бы где-то лишили силы даже. Угу. Наталья, это скорее состояние абсолютно так, но если это состояние регулярно вызывается, и мы все время на него полагаемся, то мы можем говорить, что здесь есть вредная привычка мозга, к стрессу, к напряженности, как к основному ресурсу и состоянию нашей э, жизни. Поэтому я говорю об этом как одной из э, шести главных проблем. И то, что 80% всех проблем со здоровьем являются последствием стресса, говорит нам, что это не просто состояние, а з состояние, которое нужно научиться контролировать. Кандидаты в резюме часто пишут о стрессоустойчивости, но часто это не так. Было бы полезно, чтобы работодатели проводили тренинги для сотрудников кампа помогать. Да, абсолютно. Абсолютно, Оля. Люди часто пишут, что они стрессоустойчивы, и чаще всего, если такая надпись есть, этого человека можно просто даже не проверять, потому что, скорее всего, реально стрессоустойчивый человек просто не знает о том, что такое стрессовая ситуация, и не будет об этом писать в резюме. Было в какой-то момент модно вести семинары про управление стрессом, но чаще всего они, как ни странно, были какие-то очень очень поверхностные, они были очень теоретичные и не научали людей реально справляться с этими ситуациями. И вот у нас будет целая неделя посвящена тому, как повысить свою стрессоустойчивость, потому что мир предлагает огромное количество вызовов, мир предлагает огромное количество сигналов, которые могут вызывать стресс, но наша задача перенастроить свою нервную систему – потому что есть состояния, которые не являются напряженными, взвинченными, и они не такие дорогие с точки зрения здоровья, в которых мы гораздо эффективнее решаем те или иные вопросы. Потому что подумайте, вот гонка Формула-1. Во время соревнований очень часто люди вылетают с трассы. Почему? Потому что соревнования – это стресс, это адреналин, это потеря координации. Во время тренировок эти же самые ребята иногда показывают более э, высокую скорость, более э, короткое время для прохождения трассы и не вылетают, потому что они находятся в более спокойном состоянии. На самом деле наша способность контролировать стресс определяет, можем ли мы предъявлять окружающему миру результаты своего труда. В спорте это абсолютно очевидно, потому что если человек может показать какой-то красивый результат на тренировке, это не означает, что он может показать его в реальной игре, в реальном соревновании. Да, но то же самое в музыке. Вы умеете играть, как только вы играете для кого-то, вы начинаете переживать и играете не так хорошо. То же самое будет с переговорами, то же самое будет с принятием решений. Умение контролировать стресс и «Быть не любителем, но профессионалом» состоит, да, оно дает нам возможность предъявлять наработки наши и сделать их более оцениваемыми, более понятными, видимыми для других людей. Иначе мы оказываемся такими комнатными гениями. Да, напряженность – это про меня. «Сейчас пытаюсь переключить себя из состояния напряженности в состояние интереса и любознательности». Да, супер. Вы переключаетесь, вы попросите свое глубокое второе внимание – Скажите, дорогое глубокое второе внимание, в каком состоянии я получу максимальное удовольствие и пользу от этого вебинара? Пожалуйста, настрой меня так, чтобы я могла насладиться и получить пользу. Супер. Да, двигаемся дальше. Значит, если стресс является одной из ваших проблем, вы можете также видеть, да, он в первую очередь влияет на здоровье, но дальше он может мешать развитию карьеры, для некоторых людей стресс является причиной, по которой у них нет взаимоотношений, или они очень напряженные, эти взаимоотношения. Для кого-то это вопрос, связанный с тем, что у них финансы не так хорошо организованы, как хотелось бы, потому что им постоянно необходимо искать какие-то способы расслабиться, и чаще всего это связано там, с какими-то приступами шопинга или просто растрат. Да, такой. Следующее, четвертое это одиночество, чувство одиночества. И чувство одиночества – это состояние внутреннее переживания человека. Оно очень распространено в современном обществе, и оно совершенно не обязательно связано с физическим уединением и отсутствием общения. Оно связано с несколькими вещами. С тем, что качество общения в современном мире очень сильно изменилось, и стиль общения, с одной стороны. Но в основном это все-таки внутренняя наработка. И огромное количество людей умеют чувствовать себя одинокими, находясь рядом с другими людьми, находясь даже в семье или где-то в компании людей, которых они бы считали друзьями. Это совершенно поразительное и удивительное состояние. Я думаю, что каждый из нас переживал это чувство, когда нет контакта с людьми, которые физически находятся близко, рядом. А, а должно было бы быть, и это очень болезненное состояние. Более того, разрушение каких-то отношений дружеских, любовных, как это не поразительно, оно сказывается не только на эмоциях, не только на мозге, оно сказывается на нашем сердце. И современные кардиологи, в западных странах у них есть такой термин, да, синдром разбитого сердца, очень часто люди, которые не смогли восстановиться, не смогли трансформировать себя, залечить себя после каких-то болезненных расставаний, а, имеют проблемы физические с сердцем. Поэтому чувство одиночества действительно снижает качество нашей жизни, в первую очередь а, здоровье, но во всех остальных сферах оно тоже оказывает очень большое влияние. Да? Подумайте, это то, что мы называем дефицит зеркальных нейронов. А, человек, который чувствует себя одиноким, он... Как он будет работать в команде? Какой он командный игрок? Как будет строиться его карьера, сотрудничество? Насколько легко ему доверять людям? Насколько легко ему строить какие-то деловые длительные отношения? Насколько легко ему строить близкие отношения? И для того, чтобы чувствовать себя одиноким, это внутренняя привычка мозга. Еще раз она может проявляться только, когда у человека есть семья. И это совершенно поразительно, удивительно и очень больно. И трансформируется она э, совершенно когда человек начинает чувствовать связь с другими людьми, взаимодействие с другими людьми. Такие люди, у которых сильно вот это чувство одиночества развито, они когда смотрят на людей, которые общаются как-то тепло и близко, у них возникает вот этот голод, некая, может быть, зависть даже со стороны удивления, как у них это получается. И на самом деле это просто набор новых нейромашин, набор новых способностей, которые позволяют нам ощущать эту связанность. Потому что а, иногда достаточно улыбки с незнакомым человеком, чтобы у нас выделился окситоцин, чтобы мы начали чувствовать себя лучше. Это изменяет и гормональный статус, это изменяет а, всю нашу жизнь и все качество жизни. А, чувство одиночества берется... Я не знаю, откуда она берется в смысле исторический, да, у нас же есть этапы, когда мы сепарируемся, когда мы экзистенциально начинаем понимать, что я это не мама, я это отдельный человек, есть часть, там, семья, и мы все-таки разные люди, у ребенка есть вот эти описанные кризисы, и, возможно, это просто не очень эффективно, когда-то пройденный этот кризис, и тогда человек научается, но... Проблема состоит не в том, что это исторически произошло, а в том, что он в данный момент продолжает снова и снова внутри себя это делать. Он продолжает фокусироваться на негативных чувствах, он продолжает фокусироваться на ощущении вот этой разделенности с другими людьми, потому что физически там разделены с другими людьми, да, но и он не фокусируется на чувстве контакта, он не создает его, и у него нет навыка создавать это чувство контакта. Потому что близость, человеческое тепло и вот эту взаимосвязанность – это же умение, мастерство и где-то большая душевная работа для того, чтобы ее создавать. Но он так как занят своей болью, ему некогда. Часто чувствую себя одиноко в компании, но мне комфортно в этом состоянии. Да, Елизавета, здесь просто вот это... Я говорю про систематическое ощущение себя одиноким человеком, который не важен, не интересен, не имеет воздействия на других людей. Наталья, все из детства, все проблемы связаны с рождением. Если бы мы не родились, они бы не появились. Иногда это бывает связано с тем, что во взрослом состоянии человека предали или он попал в какую-то там трудную взаимоотношенческую историю. Причина проблемы не имеет никакого значения. Значение имеет механизм, потому что, смотрите, в психологии, в медицине очень часто мы рассматриваем проблемы как поломку. Я не рассматриваю это таким образом. Я рассматриваю их как навык. Это просто некая привычка определенным образом пользоваться своим мозгом на бессознательном уровне. И если мы начнем пользоваться своим мозгом иначе прямо сегодня, то неважно, когда эта история возникла. Потому что когда вы меняете пин-код от своей карты, вам не нужно разбираться в причинах, почему вы выбрали старый пин-код, почему меняется новый пин-код и так далее. Вы просто заучиваете новые цифры. И ваша задача не состоит в том, чтобы забыть старый пин-код. Вам просто нужно вспоминать новый пин-код раньше, чем вы вспоминаете старый. Так устроена нейрофизиология. Было такое, что вы поменяли пин-код, пришли, набрали старый. И думаете, о, это же старый, точно новый. Посмеялись и набрали новый. И в следующий раз вы уже вспоминаете новый раньше. Вот а, здесь точно такой же механизм обучения, когда мы говорим про нейромашины этих шести главных проблем, про эти нейромашины страданий, и когда мы говорим про а, новые нейромашины счастья, потому что а, ключевым элементом здесь является не то, что нет прямого перехода. Да? А, от одной нейромашины, они не должны бороться. Новая нейромашина должна управлять старой, они должны быть ниже ее иерархии. И наша задача просто построить новые способности, развить их, так, чтобы у нас была способность ощущать связанность и устанавливать нужные нам качество контакта с другими людьми. Потому что вот Елизавета пишет, что ей там как-то комфортно а, да, с этим. Все супер. Если это наполняет ее жизнь, если эта часть ее жизни удовлетворена, все прекрасно. Но всегда есть вопрос, только ли это, достаточный, может быть, там есть что-то действительно интересное, может быть, можно попробовать, и мы увидим новые горизонты. Так, когда у человека нет проблемы с коммуникацией, но иногда это состояние одиночества накатывает. Да, супер, супер, Людмила. Оля, смотрите еще раз, проблемы с коммуникацией и чувство одиночества не связаны. Человек, который чувствует себя одиноко, может быть очень качественным коммуникатором. Это отсутствие способности ощутить в этот самый момент, когда накатила вот эту душевную близость. Если накатывает редко и время от времени, наверное, можно оставить это и сохранить таким образом. Но еще раз, мы социальные существа. Человек эволюционно, самый главный наш козырь, это способность в больших командах совместно работать над интересными всякими целями. Представьте себе, мы как... ВИД смогли построить космические корабли, компьютеры, сеть, да, это невероятная кооперация, и это самое главное вот наша связанность э, и способность делать каждый свое уникальное красивое в большой команде, и ощущать себя частью этой группы, и ощущать э, внимание, поддержку, заботу и влияние на других людей, вот это важная История про одиночество. Если у вас есть эта проблема, она еще раз может влиять на здоровье, она может влиять на взаимоотношения, она может влиять на вопросы карьеры и возможности реализоваться социально, потому что если у вас есть способность устанавливать контакты с людьми, то вы можете полагаться не только на свои ресурсы, вы начинаете и эмоционально полагаться на других людей, и вы можете действительно сильно больше то, что называется эмоциональное лидерство, резонансное лидерство, да, почему люди совместно работают над какими-то проектами. Ну что, следующее, как вы думаете, вы называли ее сегодня? Это страх. Страх – это одна из шести самых главных проблем, у нас у мозга может возникать привычка к страху, и это совершенно поразительно. И даже нейрофизиологи иногда используют такой термин, как рецепторы страха. То есть если наш мозг натренирован бояться то он ищет, чего испугаться. И это совершенно потрясающе, потому что окружающий мир может измениться, человек будет продолжать испытывать ту же константу страхов и переживаний по поводу воображаемых вещей, по поводу инфекций, невидимых вещей, по поводу э, поведения других людей, по поводу возможного будущего. И страх э, кругом враги. Uh, страх может быть uh, то, что произойдет что-то плохое, страх может быть просто как постоянное фоновое состояние некой попытки подготовиться к тому, что может произойти в будущем. Это очень перегружающее состояние. Да, для меня uh, оно выглядит, когда я работаю с людьми, это попытка постоянно... Uh, как бы вот взять с собой все вещи, которые только можно из дома на случай, если что-то случится. Вот это такая же попытка э, взвинтить себя до такой степени, чтобы иметь возможность справиться с любой ситуацией, которая произойдет. Но страх на самом деле выжигает нас, парализует нас и не дает возможности э, насладиться ни путем. И иногда он не дает возможности просто двинуться вперед. И мы задавали вопросы, и оказалось, что страх является... Э, у нас на втором месте находится в, в топ-листе, да, таком в топ-чарте шести этих проблем среди тех, кто участвовал в вопросе. И это может быть страх болезней, да это, это может быть страх нищеты, страх одиночества. И, и страх одиночества – это не то же самое, что одиночество, потому что человек может не чувствовать себя одиноким но он может бояться, что он будет чувствовать себя одиноким, это совершенно другая проблема, и это поразительно. Да, естественно, страх изменяет здоровье, страх изменяет наши карьерные притязания, нашу способность быть более азартным, более где-то агрессивным, в хорошем смысле слова, амбициозным страх может лишить нас возможности установить какие-то межличностные связи, он лишает нас возможности делать шаг навстречу другому человеку во взаимоотношениях, он меняет всю нашу жизнь. Да, Я думаю, что вы легко узнаете себя, если подумаете об этом, потому что страх болезней, например, он приводит к тому, что человек тратит огромное количество ресурсов, времени, денег, сил и здоровья, как это ни странно, на переживание по поводу того, что может произойти в будущем. И очень часто не доживает до того, чего боялся. Страхи появились после заболевания дочери, растут в качестве и количестве. Да, здесь очень важная вещь, когда происходят какие-то неприятности, наш мозг, его основная функция состоит не в том, чтобы помнить прошлое, его основная функция состоит в том, чтобы прогнозировать будущее. И страх – это просто вот эта машина прогнозирования, которая направилась в негативном направлении и которая э, захватывает нас слишком сильно, да? и в страхе отсутствует способность спланировать, то есть э, как бы решить, какие действия будут происходить, потому что это чересчур сильное переживание. И здесь задача состоит в том, чтобы научиться контролировать его э, интенсивность, э, потому что когда вот такие чрезвычайно мощные состояния нас захватывают, мы теряем контроль, мы не можем двигаться. И выход из страха это не храбрость, потому что многие думают, что это храбрость. Выход из страха это не бесстрашие. Страх является ценнейшим состоянием. Это суперспособность человека, это суперспособность мозга и тела данного человека высвобождать большое количество ресурсов, потому что если вы боитесь, то очень часто это может быть и дрожь, и сердцебиение, и какое-то бурление внутри. Да, Это неспокойное состояние, в нем очень много энергии. Выходом из страха и нейромашиной, которая позволяет его контролировать, является способность применить эту взбаламоченную внутреннюю энергию на психическом и физиологическом уровне, в целях и в направлении, которое для человека является ценным и важным. И это совершенно потрясающее качество, потому что люди, которые классно добиваются чего-то, очень часто это не люди, которые не испытывают страха. Это люди, которые испытывают страх и используют его как серферы волну. То есть они на него взбираются и пользуются им и двигаются вперед. Потому что это одно из самых важных, наверное, умений продолжать двигаться и делать, несмотря на то, что нам страшно. Потому что Двигаться и делать, когда не страшно это понятно. А замирать и не делать, когда страшно это тоже понятно. Да, вот удивительное сочетание. Страх неопределенности, да. Страх неопределенности абсолютно, Маша. Страх может порождать панику. Паника это чрезвычайный приступ страха, который полностью нас парализует, захватывает. И да, то есть, как бы если страх помножить на серьезность, то получается паническое состояние. Uh, состояние тревоги можно при приравнять к страху, uh, потому что тревога – это неосознанный страх. То есть это uh, страх, когда мы еще не поняли, по поводу чего мы его испытываем. Потому что uh, если мы называем что-то страхом, чаще всего это имеет конкретную природу, имеет некую конкретную внутри нас причину. Да? То есть это очень близкие состояния, их можно uh, иметь близко. И еще раз, это привычка Слишком сильно uh, взвинчивать себя. Я просто помню, для меня вот, про страх, uh, я помню первые разы, когда я ездил за границу. И я не знал, что меня там ждет. Если вы помните какие-то такие моменты, когда вы впервые uh, отправлялись в какое-то путешествие. Хочется взять с собой как можно больше денег, чтобы ну, чувствовать себя комфортнее, потому что а вдруг uh, там на что-то не хватит. Но в результате эти взятые с собой большие деньги, все начинают рассказывать, там карманники, здесь ограбили отель. Теперь нужно еще о деньгах этих заботиться, да, то есть они становятся. Вот страх – это такая же штука, то есть мы выделили слишком много энергии для того, чтобы вроде бы справляться с ситуацией, а на самом деле нам теперь нужно больше энергии, чтобы ее контролировать и направить в нужном направлении. Вот. А, ну что, если у вас есть вопросы со страхом, если он занимает часть вашей жизни, тратит часть вашего времени и сил, то вы знаете, что это одна из важных проблем, и она проявляется в разных ситуациях. Они, вот как Людмила пишет, да, они могут начаться в какой-то одной сфере и потом начать переноситься в другие сферы. Это такая привычка мозга планировать, что нужно побольше включенных сил. Ну что, у нас осталась самая крутая проблема, которая находится на первом месте – я считаю, и в международном рейтинге, и те, кто голосовал в Инстаграме, поставили ее на первое место как самую значимую. Это проблема, правильно, нерешительности. Это проблема колебаний. И это очень важно, потому что некоторые из вас писали в начале сегодняшнего занятия, что есть там неуверенность в себе. Вот нерешительность это не неуверенность в себе. И решением нерешительности и, да, и избавлением и лекарством от нее не является решительность, потому что нерешительные люди никогда не колеблются, чтобы начать сомневаться. Они очень решительно входят в это состояние. На самом деле это отдельный процесс, который занимает огромное количество сил, времени, ресурса, и он доставляет человеку невероятное удовольствие но взамен он лишает нас с вами, когда мы колеблемся и обдумываем, и не решаемся. А, а, в этот момент мы упускаем огромное количество возможностей. возможностей заработать деньги, научиться, получить удовольствие, пообщаться, а, наполнить свою жизнь чем-то. То есть это такой суперсуррогат, который замещает собой как вакцина или а, да, какая-то штука такая, которая не пускает туда жизнь. И вот это вот наша привычка находиться в состоянии нерешительности, ждать, когда наконец возникнет ситуация такая, когда я уже не должен буду ничего решать, когда у меня не будет выбора, и тогда я смогу сказать фу, слава богу, ну делаем вот так плохо, но а, решительно начали колебаться. Абсолютно, ну это, это удивительно. Каждый раз, когда я общаюсь с людьми, это же первая проблема, она самая распространенная. Человек для того, чтобы начать колебаться, он ни секунды не переживает, типа, вот, надо мне начинать э, проявлять нерешительность или нет, он бах и включил ее. И это машина, которая парализует человека. Ой, Наталья, я не знаю, опять же, а, а, обсуждать что-то через детство, это совершенно, это не даст никаких результатов, потому что меня интересует не объяснение, меня интересует вот... У меня есть эта привычка нерешительности, и у вас есть эта привычка нерешительности. А, да. Можем ли мы сейчас прямо взять и превратить, и обучить этого человека? Потому что, еще раз, я не рассматриваю это как болезнь или поломку. В каких-то ситуациях нерешительность – это супер навык. Если вам предлагают наркотики, если вы смотрите на какое-то там сладкое или плохую какую-то еду, очень здорово в этот момент начать колебаться и колебаться до конца своих дней и так и не решиться это съесть. Это супер навык, который может защищать нас от плохих решений. А, да, меня интересует, можно ли взять и научить этого человека включать мотивацию, потому что противоположностью нерешительности является нерешительность. Противоположностью решительности является деятельность, да, то есть реальные действия. И здесь очень важно научить себя включать вот это вот поведение, потому что в жизни реально только поведение, в жизни реально только действие, которые мы совершаем. И это, наверное, ну, самая простая и важная вещь, которую мы можем исследовать. И вопрос состоит в том, как от состояний внутреннего моделирования, внимания тому, потому что э, нерешительность содержит в себе вот это вот заманчивость, что сейчас я еще раз это обдумаю, может быть, я придумаю лучший вариант. Но чаще всего там просто движение по кругу идет. Там мы даже не выходим в какие-то творческие, э, необычные изобретательские решения. И, и там есть вот это удовольствие, а может быть, еще раз, а может быть, еще раз, а может быть, еще раз. Вместо того, чтобы начать действовать, воплощать это а, в жизнь и начать получать реальный опыт, наполнять секунды жизни а, реальным удовольствием, реальной радостью. Обычно в стрессовых ситуациях стараюсь действовать, но проблема в том, что делаю часто не то. Да, вот Маша, смотрите, а, здесь еще очень важная штука, что нам же не надо просто нерешительность поменять на решительность. Я про это и говорю. Нам нужно сделать качество принимаемых решений гораздо более высоким и дальше включать действия. В стрессовых ситуациях мы очень часто включаем машину плохих решений. И если нерешительность защищает от этих плохих решений, то она иногда и хороша. Да? И нам нужно ее перенастроить. То есть нам нужно вместо нерешительности включать хорошие решения удовлетвориться им и дальше двигаться вперед, включать поведение. Я э, приглашаю вас... Во-первых, взять ситуации, которые вы считаете затруднительными, проблемными в своей жизни, и расписать, например, 10 ключевых затруднений, с которыми вы в данный момент в жизни сталкиваетесь. 10 – это немного, да? Каждый может написать список. И подумайте, какую роль в формировании, в создании этой проблемы, этого затруднения сыграла каждая из шести проблем. Может быть, какая-то не является вашей проблемой. Но вот для меня, когда я работаю с людьми, я вижу, что в большинстве случаев есть две или три из этих шести проблем. И для меня вся история выглядит так, что мы можем решать реальные задачи. Вокруг есть много задач. Это загрязнение атмосферы, это финансовый кризис, это вирусы и бактерии, и просто неэффективная деятельность... Можно делать что-то интересное, но для того, чтобы начать действовать в окружающем мире, для того, чтобы проявлять поведение и решать задачи окружающего мира, нам нужно сначала очистить эти шесть проблем, потому что в противном случае, куда бы мы ни пришли, мы начинаем видеть все через призму страха, через призму нерешительности, через призму стресса, и это не срабатывает. У меня э, знакомая, она работала юристом в корпорации, и сказала, что все, меня это не устраивает, это э, работа на темные силы, я не хочу, я хочу заниматься чем-то классным. Э, но надо отметить, что, как многие корпоративные юристы, у нее была такая наработанная тенденция, созданная системой и образованием, это убить себя на работе, да, то есть работать с утра до ночи, ночью, сверхурочно и так далее. И она поехала и э, стала заниматься пчеловодством. И она разводит потрясающих пчел, делает фантастический мед. Но люди, которые работают с ней и знают ее, они говорят, она и здесь умудряется себя убивать. Они периодически ее возят в клинику, делают ей операции, спасать ее, потому что и в пчеловодстве она применяет тот же уровень стресса, который у нее был в корпорации, связанной с юриспруденцией. То есть она вроде бы очень красиво, интересно изменила свою жизнь кардинально. Но на самом деле она выстраивает ту же самую жизнь, просто вместо э, случаев юридических у нее теперь пчелы. И вот эта вот история, да, э, что для того, чтобы начать заниматься пчелами реально, и чтобы это было правдоизменением, нам нужно изменить вот эту тенденцию, нам нужно трансформировать эти нейромашины. так первая часть работы над этим – это осознание, и это привычка видеть ситуации через призму, этих шести вредных привычек мозга, потому что они правда являются основополагающими, и они правда тратят большую часть нашего ресурса, который мог бы пойти на деятельность и получение удовольствия. И, собственно, это и есть шесть главных причин, по которым мы не можем почувствовать себя счастливыми. Мы меняем жизнь, мы меняем партнеров, виды деятельности, переезжаем в другое место и восстанавливаем тот же уровень счастья, который у нас был. И... Есть потому, что все время вот эта вот идея, что когда-нибудь я достигну счастья, да, и вот это вот умереть счастливым. Но давайте так, я прагматик, и умирать счастливым, это, конечно, приятно, но давайте мы поставим себе цель пожить счастливыми. Потому что счастье для меня это не финал, это не точка назначения, это стартовые условия. Потому что мне очень интересно, когда вы освободитесь от этих шести историй построите шесть новых нейромашин счастья, на что вы способны, когда вы действительно счастливы? Как вы можете тогда заниматься тем, чем вы занимаетесь, или выбирать другую деятельность? Какие отношения вы построите? Как у вас трансформируется здоровье, и насколько легче будет за ним следить, когда вы будете чувствовать себя по-настоящему потрясающе? И здесь вопрос, что можно потратить на это годы. И мы же знаем, что мозг обладает пластичностью. И я прошу вас начать следить, Просто это перемены в своей жизни, которые вы создали. Вы вспоминаете, что вы очень часто сталкивались с этой ситуацией, и вы говорите себе, все, мне это надоело, я больше так не хочу. И здесь очень важно, без этого момента вы никуда двигаться не будете, вы не будете совершать работу. И здесь очень важно вот просто через призму этих шести проблем посмотреть на свою жизнь и увидеть, например, если у вас есть привычка к страху, то понимаете, что такое пластичность мозга? Если человек а, сдает экзамены на лондонского таксиста, и эти люди иногда попадают в больницу, и мы видим, что у них часть мозга, которая отвечает за ориентацию в пространстве, сдать а, экзамен на лондонского таксиста очень сложно, потому что вам нужно в этом сложном большом городе знать каждый подъезд. А, в ходе экзамена вас могут спросить, дом на улице такой-то, подъезд такой-то, как туда подъехать? и вам нужно иметь внутри живую карту. И у них мозг в той части, которая отвечает за пространственную координацию, гораздо больше, чем у нас с вами. Физически больше. Как мышцы у качка, у них эта часть мозга больше. Вот что такое пластичность. Когда мозг регулярно, систематически нагрузку получает в определенном направлении, он как мышца, он себя перестраивает и учится делать это лучше, легче, каким я должен быть, чтобы легче решать такие задачи. Но проблема состоит в том с пластичностью, что если я учу иностранный язык два раза в неделю по часу, то я учу его там, 52 недели, минус отпуск, еще я поболел, тут не было настроения, тут педагог. Да? На самом деле получается какие-нибудь 100 часов за год. А если я тренирую страхи, то я тупо тренирую их каждый день. И я тренирую их в дождь во время болезни, во время отпуска. И у меня получается, что самая большая тренировка, которую я за жизнь делаю, это тренировка негативных состояний. И, и, и через год мне будет навык страха гораздо сильнее, чем сейчас. И для того, чтобы мне трансформировать его и развить новый, у меня будет э, требоваться больше силы времени. Поэтому я приглашаю вас начинать трансформацию прямо сейчас. У вас два домашних задания для того, чтобы от курса нейросчастья получить максимальную пользу. Первое, список из десяти ваших настоящих проблем, которые вас тревожат, и посмотрите, как каждая из шести базовых проблем могла приложить туда свою лапу. Второе, если вы выберете и сделаете свой хит-парад, да, что у вас является главными проблемами, вспомните, как вы их проявляли а, за последние полгода как они проведут, так, чтобы вас затошнило, чтобы вы, глядя на себя со стороны, проявляющий страх в прошлом, представили себя проявляющий страх в будущем и сказали бы, да я так не хочу, я хочу изменить это. И вот эта решимость внутри. Я предоставлю вам инструментарий, потому что счастливым вы можете сделать себя только самостоятельно. Я не могу этого сделать. Таблеток таких нет, приборов таких нет. Вы можете переучить свой собственный мозг и трансформировать себя. Я предложу вам мы его провели уже несколько раз, и я знаю, что это работает. Это выверенные техники. Это техники, которых нет на других моих курсах. У вас будет посадочная неделя, когда вы освоитесь со всей средой, научитесь пользоваться учебными материалами так, чтобы дальше было все комфортно. И дальше у вас будет 6 недель ежедневной практики. Каждая проблема – это неделя. Вы будете смотреть полный пакет материалов, который нужен, чтобы с ней разобраться. У вас будут подробные инструкции, и каждый день мы вам будем присылать напоминания, задания, увлекать вас так, чтобы вы проработали ее в течение недели, сделали это своей новой нейромашиной, новой привычкой. Так что через неделю, глядя назад, вы будете думать, вау, вот это, вот это изменение. И тут будет начинаться новая неделя и новая неделя. За 6 недель вы трансформируете системно, потому что вы же понимаете, что плохое настроение, серьезность и стресс, они же друг друга поддерживают, одиночество и стресс друг друга поддерживают, нерешительность может рождать, они все друг с другом связаны, их нужно решать системно, и нельзя полагаться здесь на случай, и нельзя позволять пластичности мозга продолжать разрушать нашу жизнь, потому что через год, если вы сейчас отложите это на год, вы будете еще более нерешительным, еще более испуганным, еще более одиноким внутренним человеком. За этот год, если вы учитесь, вы можете трансформировать себя очень-очень сильно. Мне кажется, это потрясающе. Если можно системно решить шесть главных вопросов и вдруг обнаружить, что вы можете жить совершенно другую жизнь. Вот это потрясающе. Вот поэтому я сделал этот курс. Я хочу выяснить, на что вы способны, когда вы действительно счастливы, потому что имеют значение только минуты и секунды, которые наполнены вашей жизнью. Спасибо большое, друзья. Спасибо. До новых встреч.